Добрый вечер. Да, надеюсь, меня видно, слышно. Да, все отлично. Артур. Сейчас я устраню лишние э, звуки, да, чтобы мы спокойно презентацию. Буквально две минуты и мы начнем. Девять часов. Думаю, мы готовы начать. Сейчас мы сделаем демонстрацию экрана. подошли Мне всегда так нравится смотреть ролики от компании, потому что я делаю действительно качественно, красиво, информативно. Да, особенно для тех, кто знает английский язык. Ролики вообще прекрасны. Сегодня мне выпала возможность провести полный, полную презентацию бизнеса для вас. Надеюсь, мы не затянем ее. Пройдемся быстро по основным моментам, чтобы вы поняли суть бизнеса. Хочу отметить сначала такой момент, что данный бизнес лично мне помог очень реализоваться. Потому что и у меня, и у вас, я уверен, что у каждого из вас есть определенные проблемы. Проблемы разного характера. Всем нам чего-то не хватает. Кому-то денег, кому-то знаний, кому-то мотивации, кому-то возможностей. У каждого это свое. И мы всегда ищем инструмент решения наших проблем понятно, что для какой-то проблемы находится более легкий инструмент и какой-то более сложный инструмент. А вот Crowd1 это универсальный инструмент для решения любой вашей задачи. А лично мне, Crowd1, решил очень-очень много задач. И давайте же мы с вами разберем, каким образом, за счет чего crowd как инструмент, как бизнес-инструмент, помог мне и сможет помочь вам изменить... Ваше, ну, ваше восприятие, да, проблем. Крауд Ван, естественно, компания серьезная, международная, у которой есть некая некоммерческая цель, да, некая миссия. Как раз таки дать возможность людям заработать, решить их проблемы, предоставив им необходимые инструменты для этого. При этом мы можем решать свои проблемы, объединившись в огромное глобальное сообщество людей, да, сообщество предпринимателей. И нам, как сообществу, предоставляются самые уникальные, современные инструменты для решения наших задач. Краут это стопроцентно мобильная глобальная онлайн-компания. Что значит мобильная глобальная онлайн-компания? Это означает, что для решения моей задачи, любой задачи в любой сфере, мне необходим лишь мой мобильный телефон. В режиме реального времени, благодаря современным технологиям, благодаря Краут я могу решить задачу. Что же такое Crowd1? Crowd1 это некая площадка, благодаря которой продвигаются различные цифровые продукты. На данный момент в crowd порядка 30 миллионов пользователей. Именно из-за такой силы, да, из-за такой толпы, потому что Crowd1 — это толпа, к нашей компании обращаются различные разработчики. Крауд-1 не имеет никакого собственного продукта. Крауд-1 зарабатывает лишь на том, что продвигает сторонние цифровые продукты. По такому же принципу, по принципу крауд-экономики, да, работают Uber, Booking.com, TikTok, Facebook, Amazon, Netflix. У вот данных площадок нет собственного контента или собственного имущества. Да, например, Uber не владеет, не, не владеет такси. Netflix э, выпускает одно время сторонние, да, YouTube YouTube не владеет собственным контентом, на да, ней не размещается посторонний контент. Booting.com не владеет никакими отелями, но благодаря Booting.com продвигаются отели. Данный принцип работы лежит в основе CrowdFun. Именно благодаря этому CrowdFun зарабатывает деньги. А какие продукты она продвигает, это уже решает наши с вами задачи. Crowd1 очень, 1 очень правильно. Краудван отбирает продукты, она не пускает всех, всех, всех к себе. Поэтому на данный момент линейка продуктов не такая широкая. Но каждый из этих продуктов может повлиять на жизнь. Мне кажется, что всегда очень важно понимать, кто стоит за тем или иным проектом, за той или иной деятельностью. Допустим, у таких компаний, как Лукоил, есть свой директор. У магнита, да, есть свой директор. А проблема только в компаний компании и данных людей в том, что их цели в основном коммерческие, то есть материального характера. И поэтому все движение к таких компаний сводится к заработку. Да, то есть, как максимально заработать, да, то есть как получить максимальную прибыль. В нашем же случае, я у нас Эрик Вернер, уже до нас. Да, с вами до компании являлся, является миллионером. Да, действительно, человек с деньгами, реализовавшимся человеком. И его цель сейчас стоит не только заработать деньги, но и дать миру что-то большее, что-то интересное. Да, то есть, вот, я, когда наблюдал за этим человеком в Дубае, я понимал, что человек действительно играет в бизнес. Потому что бизнес это самая интересная игра для взрослых. И человек действительно играет и ему это нравится. И только благодаря этому в компании crowd именно такие цифровые продукты, именно такие возможности и такие доходы, о которых мы поговорим чуть позже. Естественно, невозможно ничего делать в одиночку. Но залог любого успешного проекта – это сильная, амбициозная, идейная, экспертная команда. И одним из членов такой команды является Йохан Вестердаль. Да, Йохан Вестердаль являлся порядка 40 лет, да, работают такие компании, как Reflame. Это действительно крупная мощная компания с именем. Но, познакомившись с CrowdOne, оценив перспективы CrowdOne, он выбрал работать вместе с нами, в том числе. Очень важно понимать масштаб компании, потому что мы сейчас говорим не о каком-то локальном продукте или локальной компании, мы говорим, естественно, о глобальном международном бизнесе в котором очень-очень-очень много людей, очень-очень много стран задействовано. И в каждой стране, в каждой стране во многих странах да, есть офисы. Причем это офисы не, не такого характера, где могут проводиться собеседования, встречи. Да, это больше управляющие офисы. Потому что за такой большой корпорацией, как Раутлан, да, нужен уход, нужно грамотное управление команды командой. И как раз-таки действительно есть 8 офисов по всему миру, где данное управление осуществляется. Одним из таких офисов является офис Дубая. На данный момент он еще не открытый. Но, э, я думаю, по дорожной карте да, в этом году уже какие-то движения в эту сторону будут. Что же это за офис? Э, офис был открыт в Дубае Медиасетике. Действительно, очень крупный офис. Я хочу, чтобы вы потом это проверили данную информацию, загуглили, посмотрели, что же это за офис в котором размещены такие крупные корпорации, как Microsoft, IBM. И в этом же офисе компания Крау не арендует, а выкупила три этажа. Есть очень красивый, качественный ролик, э -э -э смоделированный, как будет выглядеть данный офис. Я хочу, чтобы те люди, которые вас туда пригласили, или вы сами, если не видели этот ролик, посмотрели его обязательно и оценили. Очень и оценили масштаб компании. Три этажа в офисе, где каждый из вас может его посетить, где будет сидеть юридический отдел, да, управленческий отдел, рекламный отдел. И с этого офиса будет вестись очень-очень крупные дела. Лично для меня стало одним аргументом в плане масштабности компании. Потому что мне хочется не просто, опять же, зарабатывать деньги, мне хочется идти в ногу с чем-то великим, с чем-то большим потому что я сам по себе очень амбициозный человек. Если вы считаете себя также амбициозными людьми, людьми, которые действительно достойны чего-то большего, чем что-то такое локальное, так, локальное, как ваша работа, локальное, как что-то дом, работа, дом, работа. Любой традиционный бизнес, к сожалению, тоже локальный, Мало бизнес, да, имею в виду, который можем создать мы с вами, и он ограничен в какие-то рамки. Нельзя зарабатывать, если мы говорим про работу за оклад. Работу, работу, когда мы меняем свои деньги на наше время, наши доходы ограничены. Или мы не можем заработать больше, чем мы можем произвести товара, да, если про бизнес. А в такой великой, единственное, я не помню великой, грандиозной глобальной компании, ни наши доходы, ни доходы самой компании не ограничены. Поэтому я с уверенностью понимаю, что все зависит от меня, о том, как я разберусь с этим. Да, как я буду работать с этой компанией, с этим инструментом для решения моих собственных задач и ваших в том числе. По поводу Дубая, да, действительно было большое грандиозное мероприятие в Дубае, около месяца назад вроде бы, и сейчас в мае будет второе мероприятие. И посещая такие мероприятия, вы действительно понимаете масштаб компании, насколько она крупная, насколько она многонациональная какие люди там выступают, действительно, какие-то нарисованные лица. Да, я действительно имел возможность познакомиться с основателями, познакомиться с разработчиками, спросить что-то личное. И если вы будете на этом мероприятии, вы также почувствуете все эти эмоции и поймете, куда и с кем вы двигаетесь. Потому что одно дело, когда вы как школьник выучили и поняли, что это работает, а другое дело, когда вы действительно идейный человек, с каким-то более масштабным видением, и вот во втором случае вы будете получать действительно удовольствие от того, где вы находитесь, с кем вы находитесь и что вы делаете. Как я сказал ранее, компания crowd занимается тем, что продвигает различные цифровые продукты. Каждый из этих продуктов самостоятельным. Этот продукт не является продуктом crowd и разработчики данных цифровых продуктов платят деньги с crowd чтобы получать прибыль. Прибыль они получать от клиентов. На данный момент на данном слайде да, представлен список онлайн-продуктов, которые продвигают crowd И сейчас мы быстренько пройдемся по каждому из них. Мой, наверное, самый любимый продукт, которым я пользуюсь с удовольствием в данный момент, это продукт Mindle. Данный продукт направлен из сферы образования, электронного образования. И давайте подумаем, какие проблемы может решить данный продукт. Я сам год назад закончил университет и могу с уверенностью сказать, что нынешнее образование не дает нам нужных знаний. Знаний, чтобы действительно как-то реализоваться в этой жизни. Вы можете быть хоть технологом, быть гуманитарием, но образование на данный момент не дает нужного выхода. Потому что там в основном все теоретическое. Поэтому очень много-много моих знакомых пытаются найти что-то в интернете, пытаются найти какие-то курсы, да, чтобы получить определенные навыки. И уже благодаря этим навыкам выстраивать свой, свой бизнес. И, к сожалению, в этом тоже есть большая беда, что очень много курсов нацелены лишь на привязку человека к курсу, да, к спикеру этого курса. И сколько моих знакомых не покупали эти курсы? Во-первых, они стоили очень дорого, да, и каждый раз нужно было доплачивать, доплачивать, доплачивать. Так информация в нем не всегда была актуальная, проверенная, нужная. Да, и приходилось покупать все новые, новые, новые, новые курсы. В итоге вы тратите время, вы тратите деньги, а нет нигде гарантии, что вы получите нужные знания. И вот продукт Mindle решает эту проблему. Каким образом он решает данную проблему? Mindow это приложение, которое вы сможете скачать в App Store, то есть это максимально полностью лицензированное приложение. Так как вы являетесь участником CrowdFan или будете да, являться участником CrowdFan, у вас будут специальные привилегии по использованию данного продукта. В Mindow есть несколько курсов на разные-разные темы. Да, то есть кому-то интересна бизнес-тематика, кому-то больше социальные какие-то курсы, кому-то нужно. Потянуть знания, допустим, криптовалюту. И на каждой из этих тем есть свой курс. При этом данные курсы длятся совсем ну, где-то до часа и разбиты на 10-15 минут. И когда мы вместе с, моими, с моей командой да, проходили те или иные курсы, мы естественно убедились в том, что они закончены. Ну, то есть мне после. Вот я прошел, посмотрел, и я понял, ту информацию которую я хотел донести. Я ее могу уже использовать, я могу это переработать и внести в свой мир, да, решив ту или иную задачу. На данный момент весь интерфейс и язык да, курсов английский, но нам было обещано, что будут добавлены все 10 языков, включая русский язык. Да, когда только это будет добавлено, люди, которые не владеют английским языком, также смогут получить необходимое образование, чтобы расти как в личном плане, так и в персональном плане. Потому что без образования, без получения каких-то навыков в нашем мире, к сожалению, сложно работать. Я думаю, ни для кого не секрет, да, что интеллектуальный труд все-таки оплачивается гораздо выше, чем труд физический. Поэтому без необходимых навыков вы должны понимать, что бизнес расти не будет. Данный бизнес в том числе. Есть большое-большое заблуждение, что Бизнес легкий, старт в бизнесе легкий, вам ничего делать не нужно. Да? И вы нужны этому бизнесу. К сожалению, на данном этапе многие люди данному бизнесу не нужны. Но если вы примете для себя решение стать предпринимателем, или если вы решите разобраться в топольном продукте, тогда вы сможете стать частью данного бизнеса и вместе с этим бизнесом как раз, развиваться как в отличительном плане, так и в профессиональном плане. Наша команда, Crowd United также проводит обучение того же самого английского языка, к примеру. Потому что без знания языка очень сложно работать в международной компании. Я сам, когда приехал в Дубай, сильно-сильно жалел, что очень давно не протисковался на английском языке. Потому что мне хотелось задать столько интересующих меня вопросов первым лицам, но я не знал, как их сформулировать. И поэтому, когда я закончил данную поездку, я обратился к специалистам да, из нашей команды, и теперь прохожу курсы английского языка. Да, то есть тоже образовываюсь и в Mindle, и в английском языке. И именно знания из Mindle мне позволили использовать следующие продукты, которые есть в Chrome. Микстер это сыточка про продукт, о котором мы с вами сейчас поговорим. Микстер это некий. Смотрите, давайте сразу договоримся, что я постараюсь с вами сейчас общаться максимально по-живому. Да, у меня есть никаких каких-то заготовок или еще прочее. Просто мне важно, чтобы человек действительно понял этот продукт. Да, и сейчас я стараюсь разговаривать с вами, делиться своими мыслями на тот или иной счет. И смотрите, как я рассуждаю. Микс, я пытаюсь понять... Ой, техника, конечно, да, нас подводит. Видимо, из-за жары выходим не только мы сами, да, из-за Но и техника в том числе. Так, я вернусь к слайды. Потому что без визуала очень сложно поставить информацию. К сожалению. Отлично. Продукт микстер. Я долгое время не мог понять, что же это за продукт, как им пользоваться, пока для себя не понял некую аналогию. Для меня аналогом Микстера стал App Store да, или Google Play. То есть это то, что у вас есть в каждом телефоне, откуда вы скачиваете все необходимые вам приложения. Микстер – это некий аналог App Store да, с единственной большой разницей. Даже не с одной, с несколькими разницами. Первое. Чтобы пользоваться различными играми да, и приложениями, вам нет необходимости их скачивать. Второе. А в отличие от App Store, да, и игр в App Store, в Микстере вы можете общаться со своими партнерами. Поэтому Микстер это в первую очередь шлюз социальных игр. Да? Social gaming. И многие мне говорят, что да, да, игрушки, игрушки. Но развлечение, индустрия развлечений, естественно, очень большая, очень объемная, в них вкладывают очень-очень много денег. Почему? Потому что играют... Вы игры все. Да, вы не играете круглыми сутками. Может, даже вы не играете каждый день, да, каждый час. Но я тоже не играю. Но иногда, сидя в очереди, да, или когда я пытаюсь кратить время, я всегда ну, так или иначе устанавливаю какую-то игру и стараюсь в нее поиграть, чтобы убить время. Но теперь, когда люди убивают свое время, они могут и зарабатывать деньги благодаря миксерам. На данном этапе Микстер – это шлюз мобильных социальных игр. То есть это максимально простые игры, которые могут играть, мы можем играть в телефоне. Но играя, мы можем зарабатывать в турнирах. И вот об этих турнирах расскажем чуть-чуть попозже, поподробнее, потому что очень много людей из России выигрывают в эти турниры. Это Микстер для всех. Также есть Микстер ретро. Это как раз-таки ответ для тех людей, которые говорят, что нам игры неинтересны. К сожалению или к счастью, да, все из нас были детьми и все играли в игры. И вот Микстер Ретро – это сборник всех тех игр, которые играли дети 70-х, 80-х, 90-х. Ну, все эти игры, которые были на Nintendo, Sega, да, Dendy. Знаете, Проблема в том, что сейчас, если, если кто-то из вас захочет поиграть в ту или иную игру, им нужно будет найти данную приставку, да, найти эту игру и запустить, это стоит больших денег, да, и очень много времени потратить. на это. Но Микстер Ретро вы можете сделать без особых усилий. Зайти, поиграть, понастальгировать, получить эмоции. Потому что все мы живем ради эмоций, и игры, и развлечения созданы ради эмоций. И поэтому и Микстер для всех, и Микстер Ретро создает эти эмоции. И на этих же эмоциях можно еще заработать. Микстер-лайф – это следующий шаг, это некая стриминговая площадка. Вы удивитесь, но многие люди платят за то, чтобы смотреть, как играют другие люди. По нескольким причинам. У кого-то нет возможности играть самому, но ему интересна та или иная игра. Кто-то не может пройти игру и смотрит, как это играют другие. Третьим нравится сам человек, который играет в эту игру, и он может с ним общаться, смотреть, как он играет, и платить ему за это деньги. Есть очень популярный сервис, называется Twitch. И очень много людей, которые в свое время зашли в Twitch и сейчас стримят там, то показывают то, как они играют, зарабатывают большие деньги. И в Mixter также будет возможна данная ситуация. Я знаю лично пример одного человека, который ждет и дождется в Mixter чтобы сесть и начать играть во все, что есть в Mixter. А в Mixter очень-очень много игр, порядка 400 точно есть различные различные но что же такое Микстер в более глобальном смысле? Да, И кто его создал? Микстер – это разработка Energy Gaming. Energy Gaming, в свою очередь, это подразделение Microsoft. Да, то есть Energy Gaming обратилась в Crowd1 с целью привлечь клиентов. И Crowd1 поделился своими клиентами с Микстер, да, то есть Energy Gaming. По договору а, было... Иглашено, что должно было порядка 100 тысяч человек предоставлено быть в Energy Gaming. Но первый этап регистрации было зафиксирован на больше миллиона человек. Да, то есть миллиона подписок было сделано. Естественно, акция Energy Gaming, да, то есть а Energy Gaming торгуется на английской бирже, после этого взлетели вверх. И я думаю, за такой активности да, Energy Gaming продолжится, когда будет платить деньги краудфан в, в том числе. Из-за того, что в Микстере сейчас очень большое количество клиентов, предоставляемых от crowd на Микстер приглашаются различные спонсоры, которые и оплачивают турниры. Что такое турнир в Микстере? Турнир — это событие, которое длится от одного до двух суток в той или иной игре. И вы, играя в эту игру, можете занять какое-то место. Да, в рейтинге, в таблице турнира. Самое... Интересно, что там нет профессиональных игроков. Это обычные люди, которые ну, кто-то старается, кто-то не старается, но занимают те или иные места. И те люди, которые занимают первое, второе, третье место, получают призы в виде айфонов, путевок, билетов на мероприятия, спортивных костюмов, ювелирные украшения. А тех спонсоров, которые вы видите на экране, ну и масса-масса других, они периодически Геодически у нас меняются. Поэтому микстер это некая возможность получить эмоции, потому что многие из нас постоянно работают, постоянно учатся, и у них нет времени на отдых. И вот такая индустрия мобильных игр, естественно, решила проблему развлечения, да, проблему неперегорания. Просто теперь он за это еще могут платить деньги. За это можете еще зарабатывать. Так, да, к примеру, ассоциация баскетбола Санкт-Петербурга заключила также, так решила сотрудничать с микстером, да, в кибербаскетболе. И за первое место они обещают 1000 евро. Да, то есть, просто играя в игру на телефоне, попадая в кольцо, вы можете получить 1000 евро. Да, у вас времени нет на это. У вас есть дети, у вас есть племянники, у вас есть братья и сестры, которые смогут уделить на это время и получить для вас, в первую очередь, денежный приз. Поэтому не будьте снобами, не думайте, что это не для меня. Это приятный бонус в бизнесе краудфанд. Следующим приятным бонусом я считаю компанию Life Trans это за путешествия. Когда нам что-то запрещают делать, мы хотим это делать еще сильнее, правда? И вот пандемия нам запретила путешествовать. Да, Россия ограничила нам въезд в Турцию. Но как только сейчас все это снимется, масса-масса людей, включая ваших знакомых, поедут путешествовать. И вместо того, чтобы использовать разорившиеся и уже нерентабельные турфирмы с большими-большими наценками, вместо того, чтобы использовать такие сервис сервисы, как Booking.com для бронирования отелей, я вам предлагаю воспользоваться LifeTrends. LifeTrends – это, в принципе, аналог Booking.com. На данном слайде вы можете сравнить, да, что интерфейс практически один и тот же. Но LifeTrends дает участникам crowd большие большие-большие-большие спектакли. -большие не видно, я сейчас попробую попробую отодвинуть. Вижу, Большие-большие скидки Вот вы сами, да, давайте по логически Вам предложили отдохнуть. Вам нужно поехать на какую-нибудь конференцию работу. Вам нужно по работе поехать ну, по э, своим желаниям. Да, куда-то поехать. Допустим, Испанию, как да, Вы, вы заплатите либо тысячи да, 250 евро. Либо 370. Разница огромная. Поэтому, строив бизнес в краудфан, вы получаете приятные бонусы в виде таких продуктов, которые доставят на краудфан. И экономите, зарабатывайте. Дальше будет продукт более тяжелый, но для меня более интересный. Да, это продукт. планета AX. Чего я показал вам это видео во первых чтобы вспомнили насколько большая у нас планета земля насколько она прекрасна у нас и насколько там все уже за нас решено и предпределено планета x как было сказано в ролике это цифровая планета то есть полностью оцифрованная планета земля Я хочу, чтобы вы разобрались в данном продукте, поэтому представляем, опять же, аналог. Аналогом планета X, только более локальным, в да, более меньших масштабах, является такой проект, как Decentraland. Decentraland – это полностью оцифрованный город Вашингтон, разбитый на кусочки. Кусочки одинакового размера. И перед стартом данной игры, Decentraland является именно игрой, все эти земли уже выкупили. После этого э, игру запустили в массы. Да, сейчас все желающие, которые забьют в ходит Хиббит попадут на их сайт, смогут зарегистрироваться, купить ту же самую землю. Но она будет уже вторичной, эта земля. Да, вторичной. И на данный момент кусочек земли в Централенде стоит порядка 200 тысяч долларов. Не, не каждый участок. Да, то есть не все участки стоят дорого, все участки стоят по-разному, потому что у всех своя центральная способность. На одной земле что-то расположено, на другой земле нет расположено. Какая-то земля далеко от центра, какая-то земля близко к центру. Поэтому планета Х и доцентралент ⁇ это некая возможность управлять землей и управлять всем тем, что находится на вашей земле. Просто для Центролэнда гораздо локальный продукт. И сама игра ограничена лишь Вашингтоном. На данный момент в планете X зарегистрировано почти 3 миллиона человек. Все эти люди являются сейчас обладателями виртуальной Земли. Вы также сможете быть ее обладателями. Но для чего такое огромное количество людей пытается купить цифровую Землю? Да потому что все эти люди... Понимаю, что когда только эта игра запустится, через 9 недель, они смогут сами выбрать, куда поставить тот или иной участок. Они тем самым сами определят ценность данного участка. И в отличие от реальной жизни, все эти люди, будь, будь то школьник, студент, бизнесмен, дом, домработница, инженер, певец, все эти люди имеют возможность совершать какие-то финансовые операции внутри этого мира, развивать свои социальные и экономические навыки и попытаться сделать все то, что они не могут делать в реальности, при этом заработав точно такие же деньги. И вы имеете точно такую же возможность. На втором этапе в планете AX будут добавлены ресурсы. Скорее всего. Да, я предлагаю, что эти ресурсы будут добавлены рандомно. А рандомно что значит? Да? Что вы поставили свои участки земли, и если вам повезет, или если вы продумаете так, чтобы вам повезло, да? потому что удача – это тоже момент такой контролируемый. А помимо просто того, что перепродажа и спекуляция, вы сможете развить свою землю, продавая уже какие-то ресурсы, да? совершая операции с этими ресурсами и зарабатывать дополнительные, дополнительные деньги. На третьем этапе будет добавлена полная игровая функциональность. Что это значит? Я опять же могу предложить, что на этом этапе к планету придут крупные игроки. То есть не частные лица, это не физические лица, а различного рода бизнеса. Потому что будь я владельцем крупного бизнеса и зная, что где-то есть 3 миллиона человек, скорее всего, я бы хотел разместить там свою рекламу. И зайдя в эту игру, зайдя в планету AX, на каком-либо участке земли я бы разместил рекламу своего бизнеса. И когда люди будут проходить или замечать эту рекламу, они будут попадать ко мне на сайт. Тем самым я буду привлекать все клиенты. Вопрос только в том, что у меня нет земли, на которой я смогу разместить этот бизнес. А я приду к вам и либо попрошу выкупить данный участок земли, либо вы будете давать мне его в аренду. Если же у вас есть собственный бизнес, вы скажете, зачем я тебе буду сдавать бизнес, когда у меня есть свой, и разместить рекламу своего бизнеса, тем самым получив дополнительные амплитоды. Помимо бизнесов, я уверен, можно нам будет размещать очень-очень много различных объектов. К примеру, построить мост, прочее-прочее, да, да, установить платную дорогу. То есть в планете АИКС, естественно, можно заработать большие деньги, те же самые деньги, которые зарабатываются в реальных бизнесах, но при этом вы не рискуете огромными суммами, у вас есть а, целая команда вместе с вами и направленными усилиями вы можете совершать великие дела в планете сам зарабатывая деньги. А, и тут а, я действительно хочу, вот, чтобы вы задумались о такой вещи. Пять лет назад никто не знал, что такое биткоин, сейчас о нем знают все. Год назад, всего год назад, биткоин стоил 3000 долларов. Сейчас он стоит 56 тысяч долларов. Я хочу поздравить всех тех людей, находящихся здесь, у которых есть биткоин, или которые покупали биткоин в то время, потому что сейчас вы, как и я, состоятельные люди. Вы разобрались, да, вы рискнули, вы потратили на это время, и теперь вы получили за это награду. Проблема биткоина сейчас в том, что он перегрет, в целом рынок, рынок криптовалют перегрет. И уже немногие говорят, сейчас биткоин заходит дорого, майнить уже дорого, это все не наше, мы все упустили, а вот вы молодцы, а мы нет. Так вот, планета X и в целом цифровая земля, это некий второй шанс для вас не упустить возможность. Разобраться, почитать, погуглить, спросить, приобрести эту землю. И благодаря вашим собственным решениям, ни, ни компании, ни вашего друга, ваших собственных решений, вы сможете получать доход. Для меня это очень большой аргумент, потому что я очень сильно не люблю такие лозунги, как «вложить, ничего не делаю, у тебя все будет круто». Такого постреления не бывает ни в бизнесе, ни в инвестициях. Не бывает. Поэтому, когда мне говорят, что ты сможешь заработать на планете X, я понимаю, что я смогу на нем заработать а благодаря своим собственным действиям. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на данную картинку. Данная картинка это NFT-токен. NFT-токен это не взаимозаменяемый токен. Зачем же я его продемонстрировал? Что данный токен сейчас стоит 3 миллиона долларов. Ну, то есть данная картина создана. NFT-токены были изначально введены в искусство, пришли к нам со сферы искусства, дабы определять право собственности на что-то. Надеюсь, многие люди уже поняли, к чему я да, это веду. Право собственности на что-либо. Потому что если я создал что-то цифровое и хочу это продать, покупателю важна гарантия, что это цифровое есть только у него, нет никаких других копий, и что я ничего с этим сделать не смогу. Да, теперь он владелец, он имеет полные права на этот объект, пусть даже и виртуальный. И вот если бы я за эту картину перечислил деньги в биткоинах или в долларах, как указано здесь, нигде бы меня не было записи, что я являюсь владельцем данной картины, что мне не отправили копию данной картины, потому что если это была бы копия, она бы потеряла свою ценность. И NFT-токены решают это, эту проблему. Приравняв эту картину к NFT-токену, появилась запись, что я за такую-то цену... Приобретаю картину у того-то того-то, запись появилась в блокчейне, да, блокчейн-система, и что я отправил данную картину в единственный и сампляже. NFT-токены применимы не только к сфере искусства, да и к авторским правам, например, но и право владения цифровой землей. Соответственно, когда вы приобретаете участки земли, они приравниваются к NFT-токенам. И за вами закрепляется право владения данными токенами. Ни разработчик, ни тот то другой не сможет у вас эту землю от... отжать, да, если мы говорите, такими терминами. И все, что вы делаете на данной земле, максимально легально, законно, в рамках правил данной вселенной. На данный момент, в преддверии предстарта, а осталось у нас всего 9 недель, в зависимости от... Суммы да, вкладов в земли, землю вы можете привести различные количества участков. После этого, когда игра запустится, доступ будет предоставлен ко всему и к остальному миру. И все желающие строить бизнес вместе с нами, в краудфанд, будут получать всего лишь один участок. Сейчас вы можете получить 100 участков. Есть разница один участок и 100 участков. В дальнейшем, да, я уверен, что можно будет покупать э, участки уже внутри самой планеты X, но вы будете платить гораздо большие деньги. Да. И я уверен, что многие из вас, кто сейчас скажет, ой, я ничего не понимаю, это сложно для меня, потом все равно к этому придут, потому что уже были такие случаи у меня и с данным бизнесом в целом. Многие мои э, друзья, да, говорили, что ну, потом, потом, потом, они все равно потом пришли сюда, но уже с меньшими возможностями. С биткоином тоже мне все говорили, да, да, да, да, да". они все равно Купили это кое но уже по высокой цене. И здесь будет точно такая же ситуация. Кто сейчас упустит возможность, все равно сюда придут. Потому что кое а все уже тут, а почему туда я не тут да? Все равно придут, но вы получите всего один участок. И это уже будет упущенное возможность Поэтому у вас осталось 9 недель, чтобы разобраться с этим продуктом и начать его максимально эффективно использовать. Я вот говорил, что в планете можно заработать деньги. Допустим, благодаря вашим знаниям, которые получили в Mindful, вы применили их в планете AX и заработали тысячу евро. Что же делать дальше, спросите у меня? А дальше у нас продукт Мультивалют. Да, то есть мультивалютный кошелек. Данное приложение также можно будет скачать в App Store, как только оно будет запущено и ваш аккаунт в данном приложении будет приравнен к аккаунту в игре, да, как я Соответственно, все заработанные деньги вы сможете выводить на этот кошелек. Да, то есть как с доктором, все операции в игре проходят в криптовалютах, вы выводите эту криптовалюту, и тут вы сможете делать следующий образом: Когда вы вывели криптовалюту на ваш кошелек, вы сможете ее там хранить, сможете ее торговать в реальном времени, прям в вашем телефоне, сможете ее кому-то отправить и сможете обменять на фиатные деньги, да? то есть на рубли, доллары, евро. И когда у вас будут фиатные деньги, вы на них сможете купить акцию или доли акций любой компании да, на фондовом рынке, просмотрев все эти рынки, да, все отчеты по этим этом же приложении. То есть для людей, знающих, я скажу так, это некий симбиоз блокчейн-кошелька и, к примеру, ценников инвестиций в одном месте. Я достаточно долгое время совершаю транзакции, я всего нужна операция с криптовалютами, и ищу максимально удобный для себя кошелек. И, к сожалению, многие кошельки сейчас ограничены функционалом. На каком-то я могу только хранить деньги, на каком-то я могу хранить и отправлять. Недавно я нашел, где я на могу хранить, отправлять и покупать но продать я там ничего не могу, то есть на деньги. А мои заработанные деньги благодаря данному бизнесу, да, допустим, я покупаю на них акции, но это тоже мне нужно отдавать большие комиссии брокеру. Дайте типа Тинькове, допустим. И это, опять же, разные приложения. Там отсюда деньги вывожу, теряю на комиссию. Да, перевожу дальше, теряю на комиссию. А когда это все в одном месте, то есть я как минимум экономлю на совершении транзакции. Это будет очень-очень удобно. И более того... Когда у вас останутся после всех ваших э, спекуляций, да, или всех ваших э, покупок активов рубли, да, к примеру, и вы захотите сходить в ресторан, вы с этого же приложения сможете оплатить счет в ресторане благодаря тому, что виртуальная платежная карта будет подключена к Apple Pay и Google Play. Так как в этом приложении будет собственный банковский счет. Угу. Ну, я думаю, это вы уже увидели на данном слайде. Опять же, наличие такого инструмента, как мультивалютный кошелек, для меня вселяет очень большую уверенность, очень большую эйфорию в этот, с этим проектом связанным. Потому что все продукты между собой так или иначе связаны для меня. И раз такой большой, крупный проект, как мультивалютный кошелек, также присутствует в арсенале Crowd1, то и все остальные проекты для меня считаются вот тоже на этом же самом уровне. как Планета X, мультивалютный кошелек. Да допустим я заработал деньги, пошел попутешествовал, поверил в африканцев. Надеюсь вы поняли эту связь. На данном этапе это все продукты, которыми мы с вами можем пользоваться, благодаря которым вы можете решать свои проблемы, свои задачи. И я благодарен Кравлтван, потому что действительно у нас создала целую сеть партнеров и клиентов, которые и пользуются этими продуктами, и продвигают эти продукты, и закрывает свои будущие потребности. И это выгодно как нам с вами, как члену краудплан, так и самому краудплан, так и этим разработчикам. Поэтому сама модель бизнеса гениальна. Я очень рад, что я здесь, что я могу пользоваться своими продуктами. Но еще больше я рад, что я могу зарабатывать на этом. Каким образом я могу зарабатывать? Если я вхожу в краудплан, я могу быть клиентом. То есть я могу пользоваться представленными продуктами по определенным, с определенными скидками. Да, допустим, Life Trends, если я хочу путешествовать, так как я член crowd у меня будет скидка. Вы также сможете зайти на сайт, не... сайт Live Trends, если вы не член crowd но у вас не будет скидки, в отличие от меня. Соответственно, мне выгодно стать клиентом crowd и получать скидки в использовании всех этих продуктов. Да, получить землю, получить скидку на путешествия, выиграть в турнире, потому что я клиент Краудфан. Если же мои друзья захотят куда-то полететь, я могу им посоветовать Life LifeTrends. Если мои друзья не знают, куда потратить деньги, они очень любят вкладывать ваши проекты, я им рекомендую Планету X. Если э, у моего друга есть племянник, я ему скажу, подари ему подписку на Микстер. Тем самым я становлюсь партнером, потому что я просто рекомендую услуги и товары, которые есть в моем арсенале. Тоже на это за это зарабатываю. Но если я решаю строить бизнес с Краудфлан, тогда я организую целое дело. Я организую свою команду. И за это Краудфлан платит, платит еще больше денег. Давайте с этим разберемся поподробнее. Каждый раз, когда вы или человек от вас совершает покупку того или иного продукта, вы получаете балл активности. Поймите, компания, у компании очень много людей. И компании важно понимать, кому сколько нужно платить. Потому что сила краудфлана в людях, в толпе. Не будь нас сейчас 30 миллионов человек, мы бы не были так интересны данным, данным разработчикам. Поэтому, чтобы привлечь такую большую массу, за это нужно хорошо платить. И чтобы оценивать, кому что платить, компания решила привести некие баллы активов. Естественно, те люди, у которых данных баллов будет гораздо больше, да, то есть которые будут показывать свою, свою активность, те будут получать гораздо больше денег. Но даже если вы будете активны не так часто, но все равно активны, вы будете получать достаточно. И вот сколько и как вы будете получать, мы сейчас с вами поговорим. инвестиционный план или маркетинг план это то, сколько вам будет платить компания за вашу работу. Какая моя работа в компании краудфанд? На данный момент в бизнесе платятся деньги не за продажи. Продажи – это уже прошлый век, это такие компании, как Avon, Replay, Faberlic. Вот там, чтобы зарабатывать, нужно закупать большие-большие партии и перепродавать их. Ну, я утрирую, конечно, сам процесс, но суть одна и та же. Сейчас, то есть нынешнее поколение маркетинговых планов, там зарабатывают только те люди, которые способны организовать дело. То есть некий менеджмент, а не продажа. И за качественный менеджмент, за качественное управление, за качественное обучение компания платит деньги. И если мы возьмем, допустим, работу по найму, у вас есть два вида заработка. Ну, насколько я знаю, да, это ваша обычная зарплата, которая будет одна и та же, независимость от того, сколько вы работаете, как вы работаете. Вот вы установили 30 тысяч, вот вы получаете 30 тысяч. Ну и премии. Да, если вы чуть-чуть лучше поработали, чуть-чуть лучше пообщались с начальством, вам выхватит премию. И то не факт. Если мы говорим о бизнесе, то там, к сожалению, тоже доход ограничен. И очень большие издержки, очень большие риски, и очень большие вливания денег. Плюс очень большие знания нужны. Очень большие знания нужны. Скажу вам честно, у меня в команде есть бизнесмены, которые некоторые из них уже закрыли свой бизнес и ушли полностью к нам. Традиционные бизнесы, большие бизнесы. А некоторые сейчас выходят на точно такой же заработок, который они вышли в бизнесе за несколько лет. И они счастливы, они рады, что компания может платить такие деньги. В компании Crowd1 вы можете зарабатывать, делать одну и ту же работу, то есть организовать дело, но компания будет платить вам очень-очень много бонусов. Давайте мы сейчас разберемся с этими бонусами. Первый бонус – это организация вашего собственного дела, ну или бонус-продаж. Я для себя его обосновываю следующим образом. Допустим, мы возьмем продукт Life Trends. У вас по факту в телефоне есть своя система онлайн-бронирования. Так почему вы не можете стать ну, неким турагентом? Да? К вам пришли люди, вы сказали, я могу вам подобрать отель, подобрать там, город, да, подобрать, отдохнуть. И предоставить им ссылку на тот или иной отель, который они выбрали. С этой рекомендацией вы получите 15%. Да, и, и, насколько я знаю, туроператоры, которые, ну, да, крупные туроператоры, у них наценка там 10%, если они вам делают скидку, они вообще ничего не зарабатывают. От продажи миксера, от продажи м -м, life trends и прочих прочих будущих, в том числе, продуктов, вы будете получать 15% от маржи. Да, Соответственно, вы можете организовать свое мини-бизнес в бизнесе, что вы понимаете, выбрав тот продукт, который вам нравится больше всего, и сделать упор на него и его продвигать. За это будут тоже платиться деньги. Второй вид э, дохода, связанный с предыдущим, что если вы это делаете на постоянной основе, то, есть, естественно, не просто раз, два, три порекомендовали, а углубились ну, в бизнес, вы пойдете в пул. То есть вы будете получать ежемесячно определенный процент с этого всего. Вот первые пулы для тех людей, кто уже так сделал, будут выплачивать совсем скоро. Подороже. Точное число я сейчас не помню, брать вам по не хочу, но вот уже люди будут получать за данную работу деньги. На этих способах я останавливаться не буду, потому что это больше продажа, нежели менеджмент а большие деньги зарабатываются в Сейчас я это покажу вам. Но перед этим мы э, должны понять, как в принципе распределяется прибыль продажи продаже продуктов. Да? В любом случае нужно понимать. Очень интересная схема. Я, до, того, как, до того, как я ее увидел, я не понимал, как происходит распределение средств. Но сейчас вы это увидите. Если мы предположим, что в компания пришла прибыль в 1000 евро, она распределится следующим образом. 200 евро из них пойдет. Покупателю 150 евро прямые затраты, да, которые связаны с этим всем. Нас интересует оставшиеся 650 евро. Именно из этих денег будет выделяться сумма на бонус-продаж, то, что мы говорили в самом начале, да, за первой рекомендацию с пулы, да, с бонус-продаж, а 60% идет дальше. Да? Вот мы видим сейчас я перенесу вот эту штуку, чтобы нам было видно 650 распределяется и вот эти 60 да то есть 30 евро выплачиваются на нашу манерскую работу на пассивную работу и на саму зарплату краудфанд. Потому что компания должна себе тоже что-то оставлять, да, на зарплату Если честно, я считаю, что это, конечно, необходимая информация, но она прям на весь процесс работы не влияет. Необходимо ее знать, понимать. Но самая интересная информация сейчас впереди будет. Тримлайн бонус – это тот вид бонуса, который не зависит от того, там, приглашаете вы людей, не приглашаете, работаете, или не работаете. Вы все будете его получать, ну, просто чуть меньше, чем тем, кто работает. Тримлайн бонус – это тот бонус, который начисляется каждую неделю. Начисляется он в виде баллов активного, в виде а, бал, баллов лояльности. Их сравнить можно с теми баллами, которые у нас начисляются, допустим, в авиаперелеты. Да, то есть вы летаете, накапливаете баллы, и после этого можете расплачиваться часть, часть суммы этими баллами. Естественно, те, кто люди работают более активно, они будут получать этих баллов гораздо больше. Те, кто менее активно, меньше, но все равно будут получать. К баллам лояльности мы еще вернемся Сейчас я расскажу про свой любимый вид дохода, про основной мой вид дохода. Да, это некий краудлонс или некий бинарный манус. Бинар. Для тех, кто в теме, да, скажу профессиональным сленгом, что в компании CrowdOne бинарный маркетинг, то есть бинарная система 2, но она существенно отличается от того бинара, что есть во всех остальных компаниях. Как считается бинар? Все продукты, которые я перечислил до этого, входят в определенные пакеты. Белый, черный, золотой, титаниум. И иногда у нас появляется возможность купить титаниум про. Если я приобрету пакет, допустим, белый, мой лидер получит 60 баллов. Если я приобрету черный, то 190 баллов. 500 баллов, 1500 баллов, 2200. И сейчас моя задача объяснить, как работает непосредственно данный бинар. Для тех, кто вообще не значит это. Предположим, вы пригласили: в, в бинар есть левая часть и правая часть. Да, то есть у вас есть левая команда и правая команда. Если вы пригласили одного человека влево, одного человека вправо, на белый пакет, допустим, этот купил белый пакет, и этот купил белый пакет. Тут 60 баллов, тут 60 баллов. У вас работал бинар один к одному. То есть 60 баллов взяли отсюда, 60 баллов взяли отсюда, суммировали, получилось 120, вы получили с этого 10%. Если, допустим, в левой стороне у меня 500 баллов, с правой стороны 500 баллов, сработал один к одному, 1000, получили 10%, 100 евро. Вывели себе на жизнь. Во многих компаниях, бинарных, бинар работает следующим образом. У вас здесь 500 баллов, тут 500 баллов. У вас по факту забрали отсюда, но 10% вы получили только от одной ноги, да, то есть получили всего 50%. И тут у меня стоит вопрос. Люди, вы делаете одну и ту же работу, но где-то вы получите одну сумму меньше, а где-то вы получите большую сумму. Да? Я хочу, чтобы вы задумались, насколько вы оцениваете качество своей работы, да? премия, правда, своей работы. И я очень рад, что я попал в Crowd1, потому что я за эту работу, которая мне нравится, продвигая эти цифровые продукты, получаю деньги больше, где можно получать везде. Компании. Помимо 1 к 1, есть еще 1 к 2 и 1 к 3. Что это значит? Что если у меня в моей левой команде есть один человек, который купил, ну, который дал мне 500 баллов, да, золотой портфель, а в правой команде у меня таких двое людей, да, то есть 1000 баллов, все равно соберется 500 и 1000, суммируется, будет 1500, я получу 150 евро. Если у меня такая же ситуация повторится, но один человек и три человека, да, то есть 2000 баллов, я получил 200 евро. 200 евро, да, давайте, умножим, это почти 18 тысяч рублей, да, примерно. 18 тысяч рублей ⁇ это та зарплата, та цена, за которую люди тратят месяц своей работы. Тут же люди это могут получать за деньги. И поэтому, когда люди говорят, что это что-то несерьезное, это что-то ребят, посмотрите цифры. Я в свои 22 зарабатываю больше, чем многие люди в 30, 40, 50 лет. Так что давайте смотреть на факты, в первую очередь. А вот эта часть, она очень сложная в плане, тут очень много цифр, математики, нужно будет пересмотреть, изучить самостоятельно. Но это то, что вам приносит деньги. Да, вы должны понимать, как вы будете получать, за что вы будете платить, каким образом вы платить. И в этом и бизнес. Вы должны понимать, куда, как, как организовать левую команду свою, как организовать правую команду свою, как сделать так, чтобы она развивалась, что нужно ей предоставить. И вам не нужно сотни человек для этого. Вы не продавцы, еще раз говорю. Чтобы организовать дело, вам достаточно четырех людей. И работать с этими четырьмя людьми вниз. Да, но структура это никогда у вас тупо тут, когда вниз, вниз, вниз, вниз. вниз. И за организацию и управление этой структурой вам платят такие деньги. А естественно, если я буду приводить примеры более больших пакетов, там и сумма будет гораздо больше. Но это вы сами сможете посчитать. Я тут хочу показать сам принцип того, что бинар в Crowd1 гораздо сильнее, чем бинар в любой другой компании. За счет 1 к 1, 1 к 2, 1 к 3 и вообще самой системы счета бинара. Матчин бонус ⁇ это бонус, который знаком многим людям. Многим людям из сетевой компании, Потому что матчинг-бонус – это, грубо говоря, доход от дохода. Да? То есть, если ваши люди зарабатывают, вы с этого тоже зарабатываете. Да? Поле Как он работает? Он работает до пятой глубины вниз. Чтобы получить первый уровень матчинг-бонуса, то есть вы пригласили двоих людей, и они начали зарабатывать деньги. Они, допустим, по предыдущему бонусу, каждый заработал, не знаю, ну, условно, 100% евро. Вы с их дохода получили деньги. Если у вас 10 личников, то есть 10 персонально приглашенных, то тогда, когда ваша вторая линия, то есть люди ваших людей начали зарабатывать деньги, вы получаете как из них, как из них, да? ну и так далее, система. То есть тут в зависимости от вашей работы, то есть от ваших персонально приглашенных людей. Да, более конкретную информацию. Я сейчас просто не хочу растягивать наш эфир да, на очень долго-долгое время, потому что это... маркетинг-план – это та информация, которую нужно отвечать постоянно, все время, не будучи хоть новичком, хоть лидером, да, потому что изменения бывают постоянно. Допустим, месяц-полтора месяца назад в матчинг-бонусе был лимит 20 человек, сейчас уже 25 человек. До этого в матчинг-бонусе, чтобы получать, была привязка к вашему личному пакету – Сейчас данной привязки нету. То есть, находясь на минимальном пакете, то есть, внеся в свой бизнес минимум денег, вы можете получать максимум при работе. Да, ни один другой вид бизнеса вам это тоже дать не сможет. Бонус страха потерь. А вот тут я хочу остановиться и сказать вам о следующем. А как, как вы думаете, когда вы идете в магазин и покупаете холодильник, приходите домой... Вы же не говорите, ой, я потерял деньги. Правильно? Потому что вы обменяли эти деньги на холодильник. Когда вы вносите деньги в компанию crowd то есть покупаете, вот, да, покупаете доступ к цифровым продуктам, вы обменяли свои деньги на первое, на возможность пользоваться цифровыми продуктами, получать с них как э, прибыль. Как эмоции, как знания, так и возможность построить бизнес и получить с него действительно хороший капитал, создать хороший капитал. Соответственно, вы не можете потерять деньги. Да? Надеюсь, это мы понимаем этот вопрос. Но компания все равно идет нам навстречу и создала бонус страха потери, так называемый. Смотрите. Если вы в течение двух недель после вашей личной проплаты пригласили в команду четырех людей, компания вернет вам вложенные в бизнес деньги. Таким образом вы начнете осваивать продукты и строить бизнес без каких-либо вложений вообще. Покажите мне хоть один бизнес, в котором можно зарабатывать больше 100, 200, 300, полмиллиона рублей, не вкладывая при этом вообще ничего. Как работает именно этот, этот бонус? Если вы сами приобрели белый портфель на минимальный и пригласили 4-х человек в ваш бизнес, они так же, как и вы, купили белый портфель за 109 евро, вам вернули 109 евро. Если вы зашли на черный, пригласили 4 черных, вам вернули черный. Зашли на золотой, пригласили на 4 золотых, вернули. Да, схема понятна. Но если вы зашли на белый, Пригласили одного на белый, одного на черный, одного на золотой, другого на титан, компания вернет вам по минимальному аппаркеру. Да, то есть зашли на белый, вот как в последнем случае, да? получили белый. Я думаю, это достаточно справедливо, логично. Ну, тоже на этом бонусе за 100% надо надо. Просто это та возможность для людей, то есть опять же, не имея, миним... не имея денег вообще, построить бизнес, заработать гораздо-гораздо больше. Десятки раз больше. Хорошая возможность. Сейчас самый, ну, один из последних бонусов в да, данный момент – пассивный доход по рангам. Что это значит? В нашем бизнесе есть такое понятие, как товарооборот. Да, товарооборот – это сумма а, проплат под вами, да, сделанная не только вами, но и суммарно всей вашей командой. И все, те, все предприниматели заботятся о своем товарообороте. То есть они предпринимают действия на его увеличение. Очень важно понимать, что в данной компании товарооборот не сгораемый. А, потому что во многих компаниях каждый месяц все ваши усилия, все ваши обороты обнуляются, и вам приходится делать заново, заново, заново. Здесь же, если вы достигли определенного уровня, он за вами закрепился. То есть вы выполнили работу, вот она. Все, вы здесь. Вам уже не нужно ничего больше доказывать. Будь то минимальный уровень, тот, будь то максимальный уровень. Всего в компании 21 уровень. Почему же тут написано пассивный доход? Да потому что, когда вы выполняете и достигаете того, тот или иной уровень, вы на нем закрепляетесь. И компания делится с вами остаточным доходом. То есть люди на уровнях получают каждый месяц зарплату. Или пенсию, да, как условно говорить. За то, что они проделали работу. Даже если в какой-то момент они по каким-либо причинам ну, допустим, ну заболел человек, он больше не может работать, да, бывает же такое. бизнес заболел. Он не может больше строить команду, он не может быть на связи, или, значит, человек улетел, или еще что-то, какие-то проблемы. И он не может строить бизнес, за ним все равно закрепляется его статус, и он сам будет получать деньги. Если человек, допустим, находится на уровне менеджера, он будет получать с этого уровня и со всех предыдущих в том числе. Если человек делает один раз квалификацию директора, он будет пожизненно, пока, пока существует компания, пока она а, не прекратит, да, это по каким-либо причинам, он будет получать данный пассивный доход. Да, кто-то сейчас получает 100 евро в месяц, кто-то получает 300 евро в месяц, кто-то получает 10 тысяч евро в месяц за раз проделанную работу. Вот это настоящий пассивный доход, то есть пассивный доход за активную работу. Не то, что вы опять же что-то вложили, и сейчас вам обещают миллионы, вам туда миллионы... Мне пообещают, пока вы сами для этого что-то не сделаете. И лично я иду по данной карьерной лестнице для себя, чтобы действительно получить настоящий, пассивный доход. Ни в каких-то проектах, ни в каких-то рынках, зависящих не от меня. Здесь я буду получать деньги только от тех усилий, которые сделал лично я. Помимо всех предыдущих бонусов, когда я, да, я имею, вот здесь и сейчас. Возвращаемся к программе лояльности. Все предыдущие бонусы у нас были в евро. Да, то есть вы заработали, у вас есть евро ваши, вы их вывели. На данный момент выводится, допустим, на банковский счет или же на биткоин, эфириум, да, на какие Когда появляется мультибалет, весь ваш доход от бизнеса также вы сможете выводить на данный кошелек. Программа лояльности – это новый, новая программа которая была совсем объявлена совсем недавно. И она действительно позволяет нам не тратить живые деньги на приобретение, допустим, тех же самых пакетов или продуктов. Я, допустим, накопил определенную сумму баллов, оплатил часть путешествия. Накопил, оплатил часть портфеля. Да. сколько я буду накапливать, какое количество, опять же, зависит от меня, да? то есть это был, как мы до этого говорили, от вашей работы. Пригласили больше людей, больше будет получать меньше, меньше. Да, все остальные информации вы можете прочитать на слайдах. Думаю, тут тоже остановится особо нечего. И сейчас мы поговорим о конкретике. Да, о входе в бизнесе или о входе к доступу к цифровым продуктам. В компании есть несколько видов входа. На 109 евро, на 299 евро, на 799, на 2,5 и на 3,5 причем вы можете заметить, что ценность портфеля гораздо выше, чем его номинальная стоимость. Потому что лишь один лишь Mindow, который входит в каждый из этих портфелей, действительно стоит гораздо больше. Потому что заплатив один раз, вы имеете доступ к курсам постоянно-постоянно обновленным, ну обновляющимся. Вы имеете доступ к микстеру, да, к лайф к путешествию, к планете X один раз. Во многих компаниях вас будут заставлять платить, платить, платить каждый месяц, постоянные взносы. Здесь вы один раз вносите, больше живых денег вы не вкладываете и либо пользуетесь продуктами, как клиент, либо строите благодаря этому бизнес и зарабатываете большие-большие деньги. На данный момент есть акция, да, промоушен, так называемый, прекрасный промоушен, который позволяет нам получить еще больше. Как он работает? Если вы или ваш человек приобрел портфель на 109 евро минимальный, потому что у него всего 10 тысяч, допустим, да, условно, у него всего 10 тысяч рублей, но он готов разобраться, готов начать бизнес, готов использовать, допустим, майндер, хочет сколько. -то. Компания, он, он заплатил 10 тысяч, но компания ему дает все привилегии и фиксирует за ним следующий портфель, то есть за 300 евро. Если у человека 300 евро, да, он носит, компания дает ему портфель за, за 9 евро. Да, ну и так далее, соответственно. То есть это возможность, еще при меньших вложениях, получить больший выхлоп. Пока действует данная акция, я вас убедительно рекомендую разобраться еще раз. Потому что данная презентация – это все-таки ознакомительный момент. Невозможно за час разложить весь бизнес. Да, кто-то тратится на это месяц, кто-то полгода, кто-то только через год зажигается. Но бизнес – это все-таки для тех людей, которые сами хотят разобраться, которые сами берут ответственность за свои действия, совершают их и получают этот результат. У кого-то он положительный, у кого-то отрицательный это от Действие зависит. Но не надейтесь, что я или какой-то другой спикер сделает работу за вас. Причем все мы люди, да, то есть я вот даже за текущий эфир волновался, да, в том числе. Я рассказал здесь на большой-большой бизнес, который важен для меня. Я очень хочу, чтобы данная информация помогла вам. Да, я тоже волновался, я мог что-то упустить, мог что-то как-то говорить да, всем и люди. Поэтому я еще раз советую всем посмотреть информацию по тому или иному продукту, разобраться в бизнесе. И для кого-то это может быть а, план, вот, то есть, да, промоушн, может, пока, пока я буду говорить, может, я с вами. Для кого-то данный бизнес будет основным источником дохода, как это, допустим, у меня. Для кого-то это будет некий план «Б». Потому что данный бизнес не требует э, нахождения в нем по 8-10 часов. Да, иногда вы можете уделять ему час или два, два часа вредний, в день или в неделю даже. Но со временем это тоже будет наносить свои годы. Кто-то из присутствующих здесь просто заинтересуется тем требуемым проектом, допустим, как Планета X. Захочет в нем разобраться. Ему, ему неинтересно строить да, что-то. Не, может, у него уже все сложилось, все свои проблемы решили, или он реализовался уже, нашел свою работу, нашел свой бизнес. Да, есть же такие люди, я очень уважаю таких людей. И вот он может уже свой текущий капитал приумножить, склониться Здесь Единственное, что-то новое, интересное, Кто-то из присутствующих не знает, чем он хочет заниматься, и благодаря майну, может, он поймет, какая сфера ему интересна, какую информацию дает в той или иной сфере и он может быть уверен в том, что курсы в нем действительно отборные, качественные, и он не потеряет ни время, ни денег. Да? Кто-то просто и так играет в игры и знает, что у него очень много знакомых играет в игры, или очень много знакомых путешествует, и они предоставят нам эти продукты, или сами будут этим продуктом пользоваться. Поэтому я на самом деле не рассматриваю Private One как сетевую компанию. Я рассматриваю crowd как компанию, естественно, крупную, как некую корпорацию. Просто элемент сетевого, моим приглашением, необходим для того, чтобы все эти продукты у нас были. Сейчас говорю, без массы людей, без нас с вами этого бизнеса бы не было. Но это вознаграждается очень хорошо. И я могу строить свой бизнес, основываясь на каком-то одном проекте. Да, например, вот сейчас доступная... У нас, опять же, LifeTrends, да Mindle, то, то, чем я лично пользуюсь. Поэтому я могу вам говорить, я могу на этом зарабатывать. Или я буду ждать новые продукты. Я уверен, через год, через два будут еще больше продуктов. И будущие спикеры будут рассказывать вам уже не час, да, полтора часа, два часа, потому что продуктов будет столько. И все они будут интересны. Каждый надет в этом что-то свое. У компании есть развитие, у компании есть видение определенные планы, и вот сколько я наблюдаю за компанией, если компания что-то пообещала, она выполняет это. Если она говорит, что в это число или в этот месяц что-то произойдет, это случается, и это очень важный показатель. Да, ну, вот, например, вы можете на данную дорожную карту, где есть иконки Residual Bonus, да, это мы каждый месяц получаем вот этот пассивный доход, о котором я сейчас говорил. Что мы еще можем тут найти интересное? Допустим, вот если написано, что Микстер Лайф будет запущен в промежуток времени, значит он будет запущен. Если написано, что Планета X будет запущена в данный промежуток времени, то он будет запущен. И смотря на эту дорожную карту, я понимаю, что компания понимает, что она делает, для чего она это делает, куда она это идет. И мне интересно с ней идти. Я хочу развиваться с таким бизнесом. Потому что для меня больше альтернатив нету, к сожалению. Ну или к счастью. В традиционном бизнесе за меня уже давно все сделали, поделили, я туда сейчас не войду Да, ну и туда, чтобы зайти, нужны большие-большие деньги. Но имея сейчас даже эти деньги, я не пойду вкладывать в бизнесы, потому что я там-то там, вот там -то я могу прогореть. А здесь изначально я начал со 100 евро, и сколько возможностей придано открылось. Пойти на работу, извините, я никогда в жизни больше не буду работать по найму, потому что мне в мои 22 -го года время очень ценный ресурс кажется. И с каждым годом времени все меньше, меньше, меньше. И тратить его на какую-то рутинную, однообразную работу я не хочу. Здесь же все зависит от меня. Вот Что я захотел придумать, то я придумал. Мы вчера организовали с моей командой большое-большое да, выступление на 115 человек. И мы провели вот так, как хотели лично мы. Ни в одном, да, если бы я работал на кого-то, мне бы не разрешили так все А тут, как я придумаю, что я придумаю, как я организую свое дело, такой доход я с и получу. Я желаю вам тоже развиваться в этом бизнесе, разобраться в целом в данных возможностях, посещать большие-большие мероприятия. Допустим, следующее мероприятие будет с 25 по 27 мая. Я тогда, естественно, полечу. Причем я при этом не один. Там я смогу познакомиться с большим-большим количеством людей. То есть это некая культура. Данный бизнес дает некую культуру социума. Да, для вас. То есть это что-то большее, чем дом-работа, дом-работа, дом-работа. И занимаясь этим бизнесом, я могу видеть со своими друзьями. Я могу строить, допустим, какие-то отношения. Да, Я знаю, что вот мои партнеры, вот семейные партнеры, они стали больше времени проводить с детьми. Хотя раньше они это не могли делать. Мы же пришли в эту жизнь не работать, мы пришли получать эмоции. Да, мы пришли удовлетворять свои потребности и желания. А заработок – это то, что позволяет нам это делать. Так давайте мы это облегчим себе этот процесс, да, напряжем свой ум, отстранимся от всех негативчиков, да, как я это называю, и не будем никого-то слушать, а разберемся сами. Вы даже можете меня сейчас не слушать, вы должны разобраться сами. Я вам действительно советую. А сейчас я, думаю, закончу на этом презентацию бизнеса акравоклан Я очень рад был вас всех наблюдать. Спасибо, что вы меня выслушали. Я старался поделиться своим мнением о том или ином продукте, показать свое видение данного бизнеса и показать вам, как можно на этом бизнесе заработать. На этом я закончу демонстрацию экрана. И объявляю закрытие данной конференции. Всем спасибо, хорошего вечера. До свидания.